Коп, шурф, магнит. В Древность и старина. Древность и старина. Древность и старина. Древность и старина. Древность и старина. Древность и старина. Хочу вам порекомендовать канал моих хороших знакомых ваши волки и леса. Дорогие друзья, появился новый YouTube канал "Древность и Старина". Я посмотрел, там очень крутые находки, а видеосъемка шикарная. Всем привет, ребята! Сегодня вот в такой находимся мы с вами в красоте, Вот такие вот просторы, и сегодня где-то градусов 11-12. А перед началом данного видео, ребят, хочу вам порекомендовать канал моих хороших знакомых Древность и старина На этом канале точно вы найдете позитив, хорошие находки, качественную съемку и качественный монтаж Я, естественно, подписан, постоянно слежу за их роликами, за их выездами Ну а мы начинаем копать Друзья, всем привет! С вами снова Андрюха Выехал на очередные раскопки Сегодня копаю я не один Есть у меня вот там вот Напарник, ванек. И кстати, друзья, что это ванек там встал. Сейчас, друзья, посмотрим, что там у вонька случилось. Сгоняем быстренько. Ваня, ты стоишь-то? Видео смотрим. Какое еще видео? На канале Древности Старина. Покажи. на канале Древности Старина, ну очень крутой монтаж, просто качество видео зашкаливает, я сам люблю позалипать в таких видосах, обязательно переходите на канал Древности Старина, поддержите ребят подпиской. А мы начинаем с Ваньком. Друзья, всем привет. И подруги. Ну, дождались мы. начала поискового сезона, весна. И вырываемся мы на поиски. Все-таки выбрались. Многие уже открыли сезон. Я еще не открыл. С вами я, Александр, и мои друзья. Представляю, хочу познакомить вас с Женя и Вика. Ребята, не новички в поисках. Посмотрите, заходите, будет интересно. Ну, а мы стартуем в поля на поиске. Погнали. Найти какие-нибудь интересные штучки. Старые, древние. Погода шепчет искать. Всем привет, ребята. Сегодня с вами снова Кауш Водоискатель. Сегодня я с вами разговариваю ни с машины, ни с поля, ни с леса, ни с копа в Я вообще очень много каналов видел на YouTube там, по копу и так далее. Я очень, вообще не смотрю практически никакие. У меня три или четыре канала, которые я смотрю. Вот. Новые знакомые мои там с Москвы старина а, Потом Есть еще пару каналов Но Я не смотрю всяких топов Типа там а, Как его называют там, Забыл там Вот эти МД регионовские э, Копатели Они беспонтовые Потому что Там не настоящий опыт, Подборные монеты Мне это прям было противно Поэтому <coughs> Насильно, Мил, не будешь, ребятки Делайте то, что вам нравится, снимайте то, что вам нравится. Если кому-то что-то не нравится, пусть идут нахер. Сейчас разбираться, что такое, что такое, какая-то проблема на ютюбе. Да, это так не работает, к, к сожалению. Коп, шурф, магнит. Мне нравится картинка, потому что два человека такие уходят в закат. Да, и добывают <с> эти. Как называется эта штука? Боже мой! Ну, в общем, да железяки ищут. Ищут железяки, да. Подписываемся на каналчик. Древность и старина. Знакомство с каналом. Давайте смотрим. Накопали. Что? Накопали. Вот мне кажется, что такой шрифт, он очень тяжелый. Я не могу, я вот сижу так вот глазами своими лупаю, да я не знаю, сколько меня видно, а своими вот этими маленькими, маленькими поразящими глазками я лупаю и не могу понять, что вообще происходит. Да. Накопали пятаков, давайте смотреть. Давайте копать пятаки. Ребятушки, я оцениваю вас потихонечку. Я вот не знаю, я уже 13 секунд смотрю это видео и не могу понять, о чем оно. Ну, что какая-то хрень происходит. Ну, что-то пляж мне показывает. Зачем? Неужели я хочу 19 секунд смотреть пляж? Если я хочу смотреть пляж 19 секунд, я куплю билеты в Крым. И буду смотреть на грязный, обоссанный Крымский пляж. В чем проблема, я не понимаю. Так, да, да, монету нашел. 5 рублей. 5 рублей. Мом. Та-та-та-та-та-та-та. Камень. по это уныло. Ну я не знаю, братан, ну я, конечно, не, не супер это такой, типа, но мне вот вообще скучно, если честно. Я не знаю. По-моему, это как-то. Блин, я не знаю. Ну, это что, это классный монтаж, вот это вот э, птица посередине в рамке. Ну, что за рамка, по как на зоне или что? Ну, почему-то, я не знаю, как-то, ну, как-то, ну, ни о чем. Не знаю, ребят, кому понравилось, поставьте 7, ну, не знаю. Кому не понравилось, поставьте 0. Древность и старина, ну, нормальное название, но с трудом запоминается и не поисковая. Я, конечно, всегда делаю много-много плейлистов, потому что тематические мероприятия это говенный плейлист. Ой, потому что наши стримы это говенный плейлист. Это плейлист, по которым люди вас не находят, не находят. Коп монет. На распашке царские находки. Это, кстати, получше вроде. Это пободрее, да, прям. Ну, пободрее, да, съед, нет, есть прогресс. Мне нравится то, что вот здесь уже нормально. кстати, и камера нормальная. Не, можно это поднимать, да. А так вот, вот это уже лучше. Потому что тот ролик я, видимо, открыл неудачный. Прям повеселей. Ладно, не будем туда лазить. Идем искать древности, старину. Кстати, привет канал каналу Древность Старина. Пошли тогда туда. Вы вот как в интернете там смотрите какие-нибудь ролики, ну там на ютубе, а то вот у меня ребята, в общем, они тоже занимаются вот так вот колдоискательством. Женя и Вика, ну там канал у них Древности Старина, и, короче, они лазят в болото, там урочища, ну старые деревни, и они вот недавно нашли самолет, копают... Так же, как я ищут так с металлоскательным. Только, блин, ищут в таких лесах, где вот так вот волк штаны снимает и смотришь, чтобы медведь сзади не подошел. Мы в таком классном месте находимся. Смотрите, какая замечательная погода. Будем рассчитывать на хорошие находки. Но ну, а вначале хочу вам порекомендовать очень классный канал. Называется он Древность и Старина. Ведут его Евгений, Воспутница Виктория. Обязательно посмотрите, у них не только коп, у них есть еще кое-что интересное. Неприлично мало подписчиков. Давайте срочно это исправим. Мой привет душевный, дорогие друзья, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала. Судя по тому месту, где мы с вами находимся, разумеется, мы на очередном копе, приехали сегодня пошурфить. В начале видео хотел бы передать пару приветов моим дорогим друзьям. Каналу Древности Старина, ребята, очень интересный интерактивный канал, на котором есть копы. Братуха занимается приборным поиском вместе со своей дорогой супругой, так что она у него, в принципе в основном, я так понимаю, роль роли оператора. Но э, я думаю, в кадре ее тоже будем периодически видеть. Проводит также стримы и так далее, и тому подобное. Всем привет! Я нахожусь я на старом хуторе который был построен еще в польские времена. Покуда не поднялась трава, следует ловить момент. Также, пользуясь случаем, хотелось бы передать привет Евгению и Виктории, канал Древность и Старина. Хорошие, позитивные люди ищут разные проколюхи и снимают, на мой взгляд, классные видосы по нашей теме. Ну а я начинаю сегодняшний коп. Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня будет коротенькое видео, связанное с распаковкой посылок. Сегодня получил посылочку от своих друзей, подписчиков, комрадов. Это у нас канал Древность и Старина В общем, Волк и Лиса прислали мне посылочку. Вот такую. Дошла она. Большое вам спасибо. Я обожаю вскрытие посылок, особенно от комрадов. Очень приятно. Так что не будем разглагольствовать. Сразу на вскрытие. Евгений и Виктория. Ваши волк и лиса. Вот молодцы. Приятный подгон. Спасибо большое вам, друзья-комрады. Канал Древность и стрина. Волк и Лиса. Спасибо огромное. А вы, ребята, зайдите на их канал. Посмотрите если они вам понравятся, а они вам обязательно понравятся, заходите к ним в гости и подпишитесь обязательно. Неприлично мало подписчиков. Подписывайтесь. Дружите, а возможно даже устраивайте совместные копы. Спасибо. Спасибо, вам, колеса. До новых встреч.